Всем привет-привет и добро пожаловать на канал Ирина Степная. Вам так понравилось предыдущее видео с распаковкой лолов, что я решила снять еще одно. Я оформила заказ на китайском сайте, ссылки на данные лолы в описании под видео вдруг вас заинтересуют. И давайте же мы их откроем. Сами яички пришли вот в таких вот коробках. К сожалению, при перевозке они немножко пострадали, но слава богу, что наши шарики целые. И будем их открывать по порядочку и смотреть, что у них внутри. Конечно, запакованы они не очень хорошо. Видите, что здесь запаковано как-то все на друг дружке. И давайте же их откроем. Такая девочка. розовенькая интересное оформление пробуем открыть Во. и здесь у нас куколки почему-то прям без пакетика просто так давайте же соберем девочку прям усилия прилагаю какая у нас девочка Какая вот тут бутылочка. И еще какая-то интересная ручка. Куколка такого знаете, сомнительного конечно качества средний про как-то накрашена, не очень. Ну видно, что она. Дешевые. Ладно. Какая она у нас здесь лежит. Давайте откроем второе яичко. Ручка. Смотрите, а тут у девочки прям голова уже собрана. Очень странно. Так. И нам попадается точно такая же девочка, только у нее другого цвета кружка. Как будто она пьет водичку. Ну, это уже как бы вторая уже получше сделана, более накрашена получше. Здесь, смотрите, глазик не очень накрашен. Такие вот куколки с китайского сайта. Ссылки на них в описании. И давайте же откроем третий. Запакованы не ужасно. И даже нет никаких вкладочек. Открываем третий. Надеюсь, что там другая нам кукла. Но это, конечно, ребят, уже вообще смешно. Один в один кукла такая же. Очень тяжело засунуть голову. Один в один такая же куколка, как и в первом яичке с кружечкой. И давайте посмотрим, как они накрашены. Это лучше тоже накрашено. Так что у меня теперь три сестрички-близняшки. Вот такие вот милашки. Ну, пускай стоят на полочке. В принципе, неплохо для этой суммы. Ссылки, значит, в описании. Обязательно загляните, может быть, вам попадутся какие-то и другие. Если вы закажете, в принципе, дошли они очень быстро до меня, где-то за 12 дней. Так что 3 яичка мы с вами распаковали.